сегодня у нас очередной ролик давно с вами не виделись да все как-то не до ютуба было не до съемок вот. то болели то дел было очень много то Короче, здесь жена решила да, вот и решили сегодня снять вам ролик вот сегодня мы приобрели вот такой инкубатор да, сними пожалуйста как он называется фили автоматик игл инструкция вот решили приобрести такой вот инкубатор на 24 яйца Да. в инструкция коробочке была инструкция нет. но инструкция ребята на английском языке, да, смотрите что я сделал, короче я просто забил в телефоне перевоз с английского на русский по это по картинке прямо смотрите сейчас я даже вам включу покажу эту программу за поближе программа называется переводчик переводчик вот включаешь его я уже им пользовался и вот на фотографии нажимаешь вот например любую вот эту делаешь он сканирует сканирует сейчас еще раз вот и вот он уже по-русскому да ребята все перевел так что хорошая программка такая и с помощью этой программки мы все-таки добились этого перевода сегодня будем закладывать яйца пробовать а сейчас пока просто в общих чертах покажу что за инкубатор такая вот пластиковая крышка ребята обычная тут вот ролики да получается за Угу. Мы еще его так предварительно раз включили, посмотрели, но еще, короче, пока его не пробовали. Будем закладывать прямо вместе с вами, пробовать. Тут решеточка, да, как я понял. Угу. Ну, не а, ну посмотреть, так... что на дне показать. Ну, как ее достать -то? Вот она. Тут специальные два отсека для воды, смотрите, ребят ну и крышечка такая, да, когда потом уже они выупляться будут, автоповорот выключается. А, вот он этот штырек, мы его искали. Это датчик для температуры, как я понял. Ну, ладно, это мы потом сейчас сложим все. Как она тут было. Смотрите, сюда еще подключаются вот такие штучки, еще в комплекте были. Сюда мы хотим вот бутылочки чик, бахнуть. Три шланга. Три шланга тут. Один И один здесь запасной. вот для, для гусиных, утиных, которые шкрулупа жесткая, есть для смягчения вот такого ну вот да, парализации. там открываете, но это но Это не на куриных, а на гусиные. Да. Да. Управление тут. А, есть еще дополнительный провод, да, ребята? Вот он включается. Вот это сюда. аккумулятор. Аккумулятор это свет. Отключился у вас, вы поставили на аккумулятор одновременно. Смотрите, ребята, в инструкции Я читал одновременно нельзя подключать аккумулятор и этот, чтобы не сгорело там. Ну скачки эти напряжения не было. Если у вас Вставляй. свет отключился, то вы уже потом отдельно вставляете, и включаете аккумулятор, вилку вытаскивайте с розетки на всякий случай. Это вдруг резко дадут свет. И все, свет дали. Выключили аккумулятор, включили в розетку эту. Включаю розетку. Так, да. Сейчас я вам покажу, что тут еще интересного есть. Давай, включай. Да. Успели. Заблудился человек. Да давно уже не снимал, да. И давно ничего такого не делали. Смотрите, вот видите, как он работает. Вот оно здесь. Датчик есть тут вот мы еще вода да да но тут мы еще пока подождите ребят еще сами немножко не понимаем как девочки яйца домашние не знаем, яйца домашние качества, конечно. теперь давай фокус хорошо. сделаем а, да. смотрите ребята да, просвечивать... что еще здесь это не только их можно вылуплять и за ними наблюдать но и есть такая вот лампочка авоскоп, авоскоп, авоскоп да вот его нажимаете его вот здесь нажимаешь вот она загорается и, ну, сейчас и вот когда... но это на 14 день вот она идет когда вот, вот он будет, сейчас пустой но ну, по крайней мере что здесь ну, сейчас... жизни нету там. Жизнь еще пока не, по... не появилась когда будем закладывать тогда посмотрим вот. Оно также вот, вот тут здесь. Да, разный режим есть да вот чикин это курица, курица есть Утка есть, гуси есть, перепелка. Вот, ну, здесь голубь у них нарисован. Может и голубь. Может и голубь у Надо кого. Надо еще Голубины. Ну, голубь там был да. написан. А, следующее, а здесь это это уже иное. сам. Нет, это сам выбираешь программу, ну, делаешь. Это уже автоматические программы. Просто их выбираешь вот этим сетом. Так, решили, ребятушки, сюда поставить. У нас такая есть полочка. Вот. И решили сюда. Сейчас... Поставим ролики, все приготовим. Сейчас Елена Аркадьевна тут наставит, все сделать, потом включимся. Так, сейчас вот взяли бутылочки воды, пол там написано в типа больше нельзя бутылок. И бутылки должны быть на одном уровне, да, с инкубатором. Нельзя либо выше, либо ниже. Так, ну все, ребята, подключили систему. Не знаю, видно вам там нет, ну плохо, плохой свет, конечно, у нас тут. Вот. Вот ну, так вот более-менее. Сейчас пока один десяточек она заложила, сейчас еще заложит, а потом будем включать так это мы заложили ребята рядок своих а вот это сейчас покупные посмотрим надо конечно было выбрать более красивые вот это вообще плоское лицо зай. вот это вот знаешь под кольцу у жопы тоже нет я, я имя... не поняла Она набирается смотри уже сколько вылилось ага. у это еще нет а это уже все вода ага. Так, ну, ну все, ребята, нас яйца нас написано нас на 24, но у нас вместилось 20. 20, ну никак вот сюда нельзя, либо яйца у них там мелкие, я не знаю какие, куриные, но у нас вот такие яйца. Ну если вот такие вот, наши, вот, поменьше, да, наши поменьше, они бы влезли. А эти вот побольше яйца. Они уж прям крупные, почему вот одна вода ушла вся? Вот Смотрю, смотрите, вообще. одна вот у нас ушла вода, а вторая нет. А смотри, опять ошибку пишет, то что это. А так а ты крышку не закрыла, и mm. на, она еще не нагрелась, наверное. Ага, вот, пошел. Сейчас посмотрим. Разберемся сами. Пока вот он нагревается, да, режим работы mm -hmm. набирает. А, нам надо. А, курица стоит. Ну, все. курица стоит. Сейчас, ребятушки, чуть-чуть. 50% процентов, Вот, 51% пошел, 53%. Uh -huh. вот пошла а здесь вот градуса 55 каких 55 вот 25 ну, вот, ты сказал, 55. 55. 50 ну, 60 процентов сейчас короче ребята все настроится посмотрим как тут что и с ними вам что там получилось так ну что ребятушки вроде процесс пошел температура 37 и 8 30 но ну, она надо 38 короче доходит потом опять скидывается вот эта кнопка нагрев вот это типа сигнализация не знаю Пока не разобрался с этим инкубатором, ребята. Ну вот пока запустили. Поворот работает. Мы смотрели. На плюс нажимаешь. Она. Просто не слышно его. Он очень тихо, короче, работает. И очень медленно, потихонечку. Сейчас ничего пока нажимать. Тут больше не буду. Так что все пока работает. Будем смотреть. На 14 день посмотрим, что там с яйцами. Ну и посмотрим, как работает течение 4 14 дней пока инкубатор потом все вам напишу расскажу режимы кстати вот переключать я, наверное не говорил на мод нажимаете 3 секунды держите и все и он переключается эти эти сейчас я ничего не буду нажимать уже все вроде он настроился все работает уже даже испарение пошли накрыли крышкой на всякий случай ну чтоб не охлаждал это она в коробочка такая специально идет с этим инкубатором все давайте ребята все ребятушки до следующего ролика всем пока